Так, всем привет, зрители моего канала. Сегодня будем что делать? Сегодня будем делать оформление канала. То есть вот эту шапочку мы сделаем. Я вам сейчас расскажу, как все делать. В предыдущем видео мы создавали канал, делали страничку на YouTube, а сегодня будем оформлять ее красиво. Так, вот, вот наш канал. Ребят, дальше что нам надо сделать? Нам надо... Если у вас есть уже фотография на компьютере, то ее открыть будет. То, ну, открыть, если нету, то можно скачать в интернете. У меня уже скачена фотография. Я открываю программу Paint. Программа Paint сейчас нужна, ребят. Открываем программу Paint. Нажимаем Создать. Потом нажимаем Размер. Пиксели. Пиксели, смотрите, ребят, какие размеры должны на шапке быть. 2560 на 1440. Обязательно вот эти размеры должны быть. должны быть. Нажимаем ОК. Уменьшим масштаб. Вот наш листочек. Надо в этот листочек вставить свой рисунок. Нажимаем Вставить. Вставить из. Вот этот рисунок я вставлю. Нажимаю Открыть. Вот он такой у меня. да. Его надо растянуть вот до этих размеров. Именно вот до этих размеров. Все, мы растянули. Вот наш рисунок. Дальше надо что-то красиво написать. Вот этот текст, он как бы не особо красиво пишет. Мы сейчас зайдем, открываем браузер свой, ребят, и заходим на сайт GoldText. Тут есть возможные шрифты интересные. Вот. Сейчас мы выберем какой-нибудь шрифтик. Давайте вот этот. Uh, вот тут в этом слове Particle его стираем и пишем свое слово, которое вы хотели бы, чтобы у вас в шапке был канал. Ну, вот я например написал Федор Иван. Федор Иван. Наживаем, Нажимаем Enter. Все, сейчас вот, вот он логотип. Дальше что надо сделать? Mm -hmm. Тут можно кстати вот цвета выбирать разные этого логотипа. Так, дальше нажимаем Креатив Лого. Вот он у нас наш логотипчик нажимаем его, щелкнем по нему. Вот пошла закачка он скачался. Так, его изображение кидаем, все. нас логотип. Дальше что нам нужно сделать? Возвращаемся на свою страницу. Открываем опять Paint. И... Так, не то, не то, не то, не то. Сейчас. Нажимаем кнопку вставить. Вставить из. Ищем свой логотип. Так, изображение. Как у меня тут будет по центру, да, логотип. Вот, увеличиваем. Вот, он вот так вот будет, да? Ровно по центру ставим. Так, дальше что мы делаем? Дальше мы делаем, нажимаем слово "выделить" и нажимаем прозрачное выделение. Все, видите? Все. Дальше что делаем? если что-то тут еще хотите порисовать, там, вставить, то во все это возможно. Но я не буду это терять время показывать вам, как это делать. Дальше нажимаем сохранить как. Так, изображение. Paint сохраняю. Нажимаю сохранить. Заменить. Все, закрываем программу Paint переходим на свой канал youtube и нажимаем на эту кнопочку ребят нажимаем изменить оформление канала теперь надо выбрать нам это изображение куда мы его сохраняли на компьютере так вот мое изображение сейчас она грузится Ждем, ждем. О. Так, вот изображение загрузилось. Вот так вот он будет это изображение выглядеть на компьютере, так на телевизоре, а так оно будет выглядеть на телефоне. Его можно, кстати, кадрировать. Вот, Его вот оно, в принципе, у нас все нормально, все по центру. Нажимаем выбрать, ждем. Вот у нас обложечка появилась. Так. Сейчас дальше мы... чем мы будем дальше делать? Сейчас я вам немножко расскажу. Ну вот, ребята, мы сделали красивую шапочку своего канала. Дальше что мы будем делать? Нажимаем кнопку о канале. И тут будем... Что, описание канала надо, ребята, писать. О чем ваш канал? Вот. Например, я написал наш канал о рыбалке, и тут много позитива. Вы можете там много всякой информации написать, там ваш сайт, там ссылки скинуть на него, там, ваш номер телефона, все, что хотите. Чтобы зритель знал, о чем ваш канал. Нажимаем готово. И дальше что вы можете электронную почту написать? Страну. Вот у меня страна уже Россия. Написано. Обсуждение. Что это такое? Обсуждение. Тут у вас будут комментарии писаться. Так, это каналы, на которые как бы вы даже подписаны, так как я ничего, ни на кого не подписан. Тут нет моих каналов. И на меня никто не подписан. Плейлисты. Это когда у нас будет видео, загружен этот канал. Тогда я вам покажу, что такое плейлисты, как с ними работать. В следующем видео я запилю. Все об этом. Мы будем загружать на этот канал видео, делать шапочку интересно, красивую в программе Paint. Я расскажу, как вам ставить там, например, можно ставить, например, голову. Свою голову там в какую-нибудь картинку тоже будет интересно. Все это будет в следующем видео, ребят. Так что давайте подписывайтесь на мой канал и ждите мое следующее видео. И еще будет много много, -много очень интересного. Всем пока. С вами был Боян. Подписывайтесь на мой канал.